Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами я, Наталья Китанова, участник интернет-проекта Фаберлик Онлайн. Сегодня я хотела бы вам в своем коротеньком видео рассказать о, о функциях новых в сети Одноклассники. То, что анкеты и тесты появились, об этом было сказано ранее. В этот раз, ну, я, наверное, недельку уже тому назад обнаружила. Вот такая строчка появилась снизу фото. На нее кликаешь, выплывают вот такие вот смайлики прикольные. «Счастлив, скучаю, праздную, люблю, скоро в отпуск, хочу подарки, засыпаю, болею» и так далее. В других своих страницах я всегда выбирала «Счастлив». Вот когда выбираешь, видите, здесь текст сообщений, пишешь все, что угодно, конечно, но не более 96 буковок, я так понимаю. вот а В этот раз я решила на своей странице вы выбрать вот в другом браузере праздную, то есть и написать партнерство с компанией Faberlic всегда праздник. Что сделают с этой страницей модераторы, посмотрим дальше. Об этом я вам расскажу или напишу более, далее под видео. Вот мне кажется, как мне кажется, очень приятно, очень красочно, ярко, потому что все мы разные. Кому-то нравится это, кому-то не нравится. Кому не нравится, пройдут мимо. Кому нравится, возможно, и заинтересуются. В следующие следующей функции, в... видите, эта страничка у меня в браузере Орбиту. Я не знаю, почему так, но в этом браузере этой функции нет. Возможно, еще, может быть, не до всех страниц дошли, видите. А в другом браузере в сети «Одноклассников» есть такая функция. Эта страничка у меня в Google Chrome. Так вот, смотрите: коротенькое свое сообщение или заметку вы можете сделать под фоном, пожалуйста. Салатовый, красный, фиолетовый, синенький и светло-чернильный. Вот. Таким образом, я решила сделать вот такое нейтральное, как бы, поздравляю для наших мужчин, так как сегодня у нас легендарнейший праздник ПДВшников. Дорогие наши мужчины, служившие ВДВ, с праздником вас, с вашим днем. Так как это новшество, возможно, модераторы и проследят, если что-нибудь напишешь о работе, страшновато. Поэтому я решила сделать вот таким образом. Очень классно, я считаю, приятно. Открыточка. Даже те гости, которые увидят, я думаю, будут радовать глаз. Для кого-то, возможно, это не новость. Ну, а так, я думаю, что была полезна. И надеюсь на это. Всего доброго. Всем пока-пока.